У тебя кризис среднего возраста в 25-30 ну когда угодно кризис самоидентичности неуверенности в себе в реальности своего существования и смысла этого существования ты пытаешься этот смысл тебе пытаются этот смысл создать внушить и ты воспринимаешь его как готовый как собственный семья дети мужик должен семейное счастье отцовское счастье быть быть значит опорой только отдавая мужчина приобретает это готовые схемы готовые удобные схемы для скудаумцев которые на ура заходят и ложатся в кризисное состояние мужчин да не просто фильтров нету еще и газлайтинг на полную на полную мощность комбинат врубает да да да есть не такие условно годные берегине Святотихонском, в религии в патриархате живут по домострою угу, угу. Угу, угу. так все и все переподключили соколика переподключили с человека можно начинать человеческое общение можно можно Идти к общим целям. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, стоп, стоп, стоп. Никаких общих целей у вас с э, человеком, у которого противоположные с вами цели. Да, это человек с противоположными целями. У вас другие цели. Как быстро! Ой, не могу вот эти прыжки. Вот это хуже всего. И не ожидая подвоха, ой, и не ожидая подвоха. Вот когда не ожидаешь подвоха, он будет стопудово. Так, как человек ведет себя согласно человеческим. Человек ведет себя согласно человеческим качествам до тех пор, пока ему не захочется или ему не станет выгодно включить животное. Александр Шишкин. Да, меня Эмми поймала на крутой кекс и теперь говорит, что будет знакомиться с другими мужчинами и при симпатии давать кексик. Так, и что? А, а вы с ней хотели... Детей крестить. А тут раз, оказалось, ваша баба никакая не ваша, а общая. Вот эта новость, баба, не вещь. А что хочет, то и делает. Ух ты! Ну надо же. сэм Лев Типаш, Александр, как относится к версии, что этот вирус вся... Эта пандемия подстроена для решения более интересных задач. А тут параллельно, не обязательно подстроено. Совпало. Совпало. Возможно, вспышка есть, есть. Да, может быть, может быть, может быть. Они параллельно, легитимно оправдывая это спасением ваших жизней, наших жизней, ваших наших, их жизней, наших, для вашей же пользы, чтобы вы не сдохли начинают отработка отработку манипуляции и интеграции с большими группами населения взять перекрыть пол москвы вот этими пластмассовыми заграждениями проверять что проверять до получения кодов что они там проверяли в понедельник фоток было полно перекрытые трассы стоит народ гайцы проверяют страховые полисы они проверяли или что прикинь перекрыто Магистрали страховые пользы проверяют. Страховку. Какая прелесть. Идет отработка, да. Идут маневры психотропных войск. Взаимодействие с большими группами населения. Большими массами населения. Конце э сконцентрированных населенных пунктов. Да, в Москве будут отрабатываться. Ну, все это будет отрабатываться. В Москве дальше опыт будет распределяться в другие населенные пункты. Будут делиться опытом. Повышать квалификацию. Прям создали специально под это. Подстроено для решения более интересных задач. Не обязательно прям специально подстроено. Совпало. Момент. Хороший момент для отработки. Все вперед. Поэтому э, э, такая неразбериха, не конкретика, что можно, что нельзя. Здесь запреты, здесь пахеризм Здесь ввели, первый день в совету проверяли очереди в метро, на следующий день вообще ничего не проверяет никто, все идут как как шли. Понимаешь? То есть дурных нема. Они прекрасно понимали, что будут очереди. Они не могли не организоваться эти очереди не могли пенсионная реформа кто там куда кудахтал за нее кто-кто новоселов вот тебе и патриарх вот тебе м.д. чем хуже тем лучше да гори в аду упоротыш за пенсионную реформу. Все, кто был за повышение пенсионного возраста для мужчин, все, без исключения, что бы он там ни сочинял. Это все. Это все люди, с кем у нас ничего общего. Ничего. Недавно общался с комсомолкой, биол, биологом пищевиком. Чего-чего? Комсомолкой? Она комсомолка, она была комсомолкой в СССР, да? Или она сейчас вступила в комсомол? Нет, сейчас нет комсомола, как нет СССР, как нет коммунистической партии. КПРФ это не коммунистическая партия, вы, вы в курсе? Также сейчас нет комсомола. Комсомола нет. Если нет компартии, то нет Коммунистического Союза Молодежи. Что за комсомолка? Сейчас модно быть комсомолками в пику этим буржуем! Косплеем СССР, да? Отлично. Вот это. Что такое слив МД? Вот игуана за зашкварю. Что такое слив марксизма? Вот это комсомолки в 2020-м. Косплеющий СССР. Андрей Кружин, можно ли за... Можно ли непрозревший... Непрозревший... Может ли непрозревший... Признающий ЗАГС... Быть адекватным человеком? Может ли женатый человек быть мыслителем? Может. Может. Может. Он может быть адекватным в отношении всего остального. У него мозг отформатирован циркулем. Он продолжает дальше жизнь. Он адекватно может судить о чем-то другом. В чем он разбирается. Как левые адекватные левые марксисты не придраться. Допустим. Да? Плывут по гендерному вопросу. Ну, плывут. Потому что не подписан на первый чем их огромная ошибка. Плыву. Также и здесь. Признающий ЗАГС. Ему отформатировали мозг циркулем с детства про ЗАГС. Знаешь? Это не его вина, это его беда. Он адекватный. Да, может быть. Почему нет? А по поводу ЗАГСа и гендерного вопроса, он плывет. У него нехватка информации, опыта и слишком глубокое отформатирование циркулем зачем сразу его записывать вот эта вся война с оленями с... с оленизмом, война ну дались вам эти олени я всегда выступал за то что за то что ну вы знаете за что быть мыслителем вполне Сэмлифтипаж БЖ так камбэчит просто пипец. Такой вырос вынос мозга сейчас устроила. Вроде выдержал. Норм. Ну а че? А зачем вы с ней контактите, если это выносы? Тем более БЖ. Что у вас за взаимодействие? Вы не обязаны ей теперь ничем участвовать ее выносимость что это вдруг хорошо устроилась так все да чат закончился всем спасибо всем удачи всем спокойной ночи всем здоровья иммунитета сопротивляемости самоисцелению на самоизоляции